Всем привет, дорогие подписчики, с вами канал CryptoGain. Сегодня посмотрим еще один проект. Проект отличается немного от других. Здесь, наверное, будет не основная цель-то не то, как заработать денег об этом тоже будет речь, но здесь проект выступает как благотворительный фонд больше. И акцент весь идет, то есть все внимание идет именно сюда. Называется он у нас Агуте, это благотворительная монета. Видим. Я уже перевел страничку заранее. А, монета, да, криптовалюта создана для того, чтобы помочь другим людям а, то есть мы сейчас посмотрим вообще, что это такое дальше у я уже белая бумага открыта, там все идет описание именно на русском, мы сейчас по нему пройдемся, в принципе, обсудим, что это к чему то есть что представляет из себя монета, да, это криптовалюта основа, то есть благотворительная это предназначено для стоит на блокчейне, то есть идет обмен монет и это возрождение криптовалюты, как мы можем это прочитать на основе, то есть, помощи, ну, немножко некорректно переводит на основе, то есть пожертвования. Сейчас объясню, как это у нас работает. То есть здесь у нас показано, сколько у нас минут в день, в месяц, сколько генерирует блоков в месяц у нас всего и сколько мы получаем за это монет непосредственно именно. От... Это те монеты, которые уже автоматически идут, да, то есть черти это у нас пожертвования помощь именно туда отходит 2% от э, блока да, от всего накопления то есть э, мы видим на что у нас непосредственно идет помощь людям да это мы покупаем дома помогаем то есть восстановить ихние дома если они разрушились то есть вообще место жительства э, воспитывают э, да то есть создают рабочие места занимаются непосредственно лекарствами поддержанием здоровья и так далее если хотите помочь, можете заняться этим. Здесь опять же говорю, основная тема нет заработка денег, а больше как соответственно, помощь. Да. Если вам интересно, можете дальше смотреть. У нас мы можем посмотреть спецификацию монеты. Наименование это Агути, да, Тикет Агу будет алгоритм Кварк, максимальная то есть всего будет у нас 3 миллиона монет, время блока 60 секунд, мастернода будет стоить 3000 монет. Ребята, там вообще 10 долларов, цена мастерноды, я опять же говорю, копейки просто, все создано не на основе заработка. И у вас если будет мастернода, опять же, там купить ее за 20-30 долларов условно, сейчас посмотрим цену ее, в любом случае за какое-то время, там, часть автоматически уйдет на пожертвование, часть ценится у вас, вы монеты, они уже есть на крык 24, вы монеты уже сможете продать не знаю, если ради заработка вы здесь свои деньги отобьете, может быть, что-то заработаете. То есть видим здесь награды идут по блокам, соответственно, автоматически сколько у нас отчисляется на пожертвования. Видим, что по смайнингу у нас 10% мастернода, 88% и 2% автоматически идут на пожертвования. Это вот здесь указано все. Так что по дорожной карте можно посмотреть 5 августа, все опубликовано, все готово, сделано они уже это показывают сейчас у нас 18 число то есть 19, э, у нас 19 октября монета, конец свапа они свапают монету вот видите, да? Э, я забыл, проект называется Liquid, что-то в этом духе они свапают на монету Гутти, соответственно можете поменять, у вас уже будет монета может быть вы сразу возьмете если вы будете на этом проекте, возьмете сразу же себе ноду если заинтересован в этом проекте, хотите помочь. Ребят, но ну, опять же, я думаю, это хорошее дело, я думаю, этим может заняться, что потратить только свою там, комп, комп не будете подключать, да, когда у вас нету, там вам будет, монетки добывать вам и людям, которые, которым вы будете непосредственно помогать. Вы ничего не потеряете, ни в коем случае, никто не говорит, здесь вкладывать огромные деньги, да, чтобы помочь кому-то, нет. Все автоматически само проект. Так как, грубо говоря, халява такая и для вас, и для тех, кого помогаете, ну, в принципе, на благие дела это все идет. Здесь идет блок, что разослано, сколько мастер-нот у нас и так далее. Сама монетка у нас, вот она идет, она у нас растет, видим ее цену, да, понятно, цена небольшая, но какая-то хоть есть, проекты проекте слышат, в проект входят, это на самом деле очень интересно но сама у меня открыта уже белая бумага здесь агути это вообще что это такое это род млекопитающих да грузины, которые есть в Южной Америке схожие на морские свинок, большие крысы это ну, описание да что, что это такое нам это не столь важно описание про биткоин и в принципе они описывают кстати очень хорошо белая бумага переведена я оставлю ссылочку обязательно ознакомитесь и что такое агутинная криптовалюта, да, основанная на технологии блокчейн, а, они говорят спасибо создателю и так далее, а, разработчикам монет, которые как бы, посодействовали в создании непосредственно этого проекта, этой монеты, и они показывают, что, чем отличается именно этот проект, эта монета от других. она Правильно все здесь описано, они требуют мощностей, то есть для добычи монет. И за блок получают не все награды да не все монеты потому что часть зарезервирована автоматически уже да для депожетование но ну, опять же здесь повторяется спецификация монеты награда по блокам с ним можно ознакомиться опять же говорится про свап монет завтра у нас последний день не на свапа мало кто думает что этого проекта будет переходить на свапаться тем более предыдущие проекты которые мне говорят мы его вообще не рассматривали лично я я не знаю кто это даже сейчас еще не чекал не смотрел ну в принципе, у них будет много, у них баунти программы. Ребята сейчас все делают как бы за свой счет. Они не собирают никакие деньги, не продают мастер-ноды за какие-то цены. Нет. Они вот, видите, в течение первого года они показывают, сколько будет составлять, сколько. Они там больше всего рассчитано на то, что по окончании будут смотреть, какой у нас бал фонд сколько он собрал и так далее. Примерно они уже это рассчитывают, да, но будут смотреть на цену монеты, естественно, сколько можно будет продать, сколько можно будет пожертвовать сколько будет непосредственно ваша награда, если вы будете заниматься этим проектом, если вы в него зайдете, купите ту же ноду, потому что, ну кто знает, сейчас очень много людей, цена монеты будет реально высокой, никто не будет сливать на рынке, и это будет, не знаю, классно. Вы можете вообще об этом забыть и будете просто знать о том, что вы уже помогли и помогаете. Так что подумайте, кому интересно, я никого ни в коем случае не заставляю, просто решил показать этот проект. Опять же, здесь у нас идет цель не заработка, а просто помощи денег. Здесь вы не заработаете. Сразу говорю, у нас в принципе будет в белой бумаге все описано, как, что делать, установка мастер-ноды и так далее, сколько все расчеты идут, как вывести монеты и так далее, то есть по блоку сколько вы получаете и так далее. Все команды, все очень хорошо расписано, так что ознакомитесь, пожалуйста. Сейчас можем зайти на мастер-ноды онлайн, посмотреть саму ноду, она продается ну цена просто смешная это 20 долларов у нас уже 87 есть активных рой а у нас ну 200 дней понятно мы вообще на это не смотрим абсолютно монетка стоит ну в принципе нормальная цена я не скажу, копейки прям 60 центов ну, смотрите здесь прислапивают она у нас упала да и здесь опять начинает расти она вырастет еще больше опять же возьмите нот за 20 долларов сейчас монет получите вы заработаете, да, опять же, тут никто не спорит. Вы заработаете однозначно. купите можно крик Все ссылочки будут даже здесь на мастер онлайн. Так что смотрите, я думаю, ребят, кому на ваше усмотрение, как бы я не знаю, сейчас сейчас посмотрю, сколько у меня там на карте есть. Пеша, может быть, возьму у себя или монеток сейчас посмотрим. Ну как бы можно, можно этим заняться. Это такое хорошее дело на самом деле. Так что всем спасибо за просмотр, дальше будут еще классные интересные проекты, будем смотреть как зарабатывать, биткоин у нас растет, сейчас мы видим уже 6500, все идет круто, как мы планируем, все давайте, всем профита, до встречи, всем пока.